Сегодня у нас суббота, у нас 10 часов 9 минут, 7 число июля 2018 года. Сегодня мы проводим с вами еще одно занятие по Ютубу, а также Александр Каржанов будет давать информацию по поводу новшеств, которые у нас сейчас появились и новостей, Он будет рассказывать вам о новостях. Я являюсь одним из партнеров. Платформы Drop the Bomb. Мы давно уже знакомы с Александром. Drop the Bomb у него появилась у Александра появилась идея создать замечательный такой вот сервис, который позволит людям в другом, по другому посмотреть на баунти программы и делать это все, можно сказать, в одном месте, где каждую баунти, которые будут выставлять на можно сказать, обозрение и на сотрудничество с ней для партнеров, которые находятся на этой платформе, будут перепроверять. Я очень последние вот несколько дней взял на себя такую вот мини-работу администратора-модератора, хотя я не являюсь учредителем, как говорится, этой платформы, просто у меня большая команда, и мне интересно чтобы все здесь развивалось как можно быстрее и лучше. Однако многие люди, такое ощущение, что просто приходят э, в чаты и начинают задавать какие-то вот просто непонятные вопросы, если честно, непонятные в каком плане. Ощущение, что просто люди, э, людей кто-то попросил, а давай ты будешь там скамить, что-нибудь такую глупость писать там или еще что-нибудь. Э, честно, вот я постараюсь на некоторые вопросы ответить, а потом у нас будет такой мини-блиц занятию по конкретно по ютубу каким образом я просто быстренько все проговорю вы сможете потом это видео в записи взять и медленно с остановочками пройти по вашему каналу youtube настроить его а уже следующее занятие которое буду проводить в среду я буду рассказывать людям которые уже настроили свой YouTube-канал, и им нужно подсказки уже, как развивать и раскручивать свою, <coughs> непосредственно свой канал. Да, звук есть, не знаю, мне, мне нормально. Я вижу просто, что у меня тут эти, э, определенный раздел э, показывает, что звук у меня присутствует. Так, друзья, э, по поводу некоторых вопросов. Э, люди задают, э, почему вот будет какая-то определенная обонплата. Я был тоже немножечко удивлен. На наших видео Александр выступает, когда он объясняет, что это, как, где и когда. На данном этапе есть много разных чатов, групп, может быть, где-то еще сайты присутствуют, на которых люди могут работать, и им добавляется какое-то количество разных баунти ежедневно, предположим. да, Люди туда заходят, выполняют определенные задания. И вот у нас на встрече с лидерами выступал один из лидеров, и он проговорил, что он пользуется уже давно подобными сервисами. И в 97% он до сих пор ждет, когда ему будут идти выплаты. На самом деле ему все это нравится, это все круто, но он задавал вопросы абсолютно логичные. Почему? Как бы вот он верит в это, что это классно, но не будет ли варианта, что, что какая-то оплата не поступит? Вот, поэтому еще раз говорю, 97% что люди не получают в разных баунти своих денег. Причин масса. Одна из причин это, когда ICO неправильно себя ведет и ее задача просто собрать деньги. Как люди делают, те, кто занимаются немножечко работой с сайтами, прекрасно понимают, что если сделать сайт, сделать ему пиар, навешать на него, на, лицевую, на лицевые странички много рекламы разной, обратиться к еще дополнительным э, людям, которые там м, занимаются криптовалютой или еще какими-то направлениями, и сказать им, друзья, вот я сейчас буду делать э, сайт, и вы можете там разместить э, свою рекламу. Я вам гарантирую, э, 20-30 тысяч человек в день будет его просматривать. Это стоит столько-то денег. Они говорят, а что это такое? Вот у нас там проект, и мы просто знаем, что много людей будут заходить на сайт и просматривать рекламу, и вы можете просто разместиться. Они говорят, мы пока не верим, давайте вот вы покажете, как это будет, мы готовы. Они говорят, хорошо, люди дают клич, рассказывают, что у них такое замечательное гипер ICO. У них там классная баунти-программа, и люди начинают такие, начинают бежать, бежать на этот сайт, они начинают кого-то приглашать, они знают, что они какие-то монетки будут начислять. Короче, идет скам. Никакой, никакой монеты нет, никакого проекта нет, просто тупо людей разводят. А если люди еще и потом какие-то деньги переведут якобы на покупку монет, которых пока не существует, это вообще замечательно. И эти люди просто собирают бабосы и пш, их нет, просто их нет. Они на рекламе денег, денег заработали, там заработали, там заработали, там еще люди им заплатили, там 100 тысяч человек туда позаходило, кто-то что-то купил, и они просто с какой-то определенной суммой денег куда-то улетают. Все, и монеты нет, и проекта никакого и не было. Вот таких проектов 95% сейчас на рынке. Это правда. Потому что так можно заработать, и никто никому ничего не обязан. А кто просто отосвал деньги, реально должен понимать, что надо как бы думать. И вот многие люди, которые вот таким вот занимаются, они думают, что Drop the Bomb это что-то вот подобное. Это неправда. Почему мне понравился этот проект? Я сейчас веду вебинары, и все люди, которые знают меня, знают, что я никогда не провожу на запись чего-либо, в чем я не уверен. Дроп за бомб это совершенно новое, полностью, вот новая вообще составляющая того, что присутствует сейчас на рынке. Это портал сообщество закрытое закрытое это значит что вот вы сейчас можете зайти на сайт вчера мы сделали просто грандиозную работу мы там блин долбали программистов чтобы они самые такие вот явные моменты побыстрее на сайт добавили для того чтобы вам было удобно в первую очередь это счетчик вы видите что сейчас показано какое количество реально осталось мест до окончания вообще каких-либо регистраций на сайт это значит, что сейчас люди регистрируются, регистрируются, регистрируются, в большом количестве регистрируются, когда будет ноль, все, приостанавливается регистрация в компании, и вот эти люди, которые уже зарегистрировались, они будут проходить обучение, и с ними будут максимально, вот мы будем работать, для того, чтобы у людей были качественные социальные сети, для того, чтобы они развивали свои, рекламные инструменты, это ваши социальные сети, там YouTube канал, сайты, которые у вас появляются, блоги и так далее. Поэтому вот на это будет идти основной акцент, для чего чтобы сначала люди могли зарабатывать с самых простых заданий, а потом могли делать что-то более сложное, серьезное, вплоть до каких-либо переводов или видео на английском языке а на, и на других языках также. Вот на это будет биться определенный акцент. Вот это вот закрытость, закрытость это значит, что не все подряд, как во многих сайтах, вот, вот тут тупо как бы огромное количество они приглашают людей. Для чего? Потому что у них там есть рефералка у какого-то ICO. Они свою рефералку скидывают, и люди толпой позарегистрировались. Те денег с каких-то, если получилось, срубили, и нормально, и довольны. Здесь же все совершенно по-другому. Александр имеет большой опыт по работе с ICO-проектами, потому что он во многих присутствовал как консультант или как директор по маркетингу, или еще на какой-то более серьезной должности. Его постоянно туда приглашают. У него есть возможность через аналитические центры уже, прошедших ICO, которые собрали миллионы долларов, делать анализ тех ICO, которые сейчас присутствуют на рынке. А это значит, что когда мы какое-то ICO предлагаем, это ICO на 99%, потому что 1% это значит, что по каким-то причинам от нас независимых и от них тоже, они просто не смогли собрать необходимую сумму денег, но 99, наверное, 9% это то, что это ICO имеет документы, поддержку, это то, что ее, предположим, одна из бирж, с которой Александр сотрудничает, его ребята, они ее проверили и сказали, мы готовы ее залистить у себя, это значит, что у них все четко, классно, мы готовы ее добавить, их монету на нашей бирже. Это вот, вот так это работает. Вот это все прошло, проверку. Нам Александр связался с руководством, он с ними встретился. Все было классно, хорошо. И у него с ICO-проектами есть индивидуальные договоренности. Индивидуальные, друзья, это значит, что не как всем, а так, что мы берем на себя всю работу, Однако вы нам даете уникальные условия, чтобы нашим партнерам было вкуснее. Это значит, что каждый из нас может заработать реально деньги, потому что договоренность идет или ICOшка сразу оплачивает деньгами. И это значит, что мы, выполняя задание, сразу можем получать как бы, деньги, это могут быть какая-либо криптовалюта, тот же эфир, тот же биткоин или что-то такое, или, это, или идет договоренность и нам оплачивают, ну, в основном так в криптовалюте. Вот, и получается, что деньги есть, и мы их, сразу людям начислили. Вот те, пока буду говорить, те люди, которые участвовали в нашем мини-задании, когда мы голосовали на бирже, вот кто из вас участвовал и получил сразу в течение очень короткого промежутка времени деньги, напишите сейчас в чат, чтобы те люди, которые смотрят, реально видели, что есть люди, вот сегодня в субботнее утро, пришли на занятия, и они еще и денег зарабатывали с нами, и они, и они знают, что это так. И, а еще и по рефералке, вот кто по реферальной системе тоже получал деньги, вот тоже пишите. Получается, друзья, что вот эта вот уникальная договоренность – оно, вот эта вот уникальная договоренность, позволяет нам получать уникальные условия, которые нам приносят деньги практически сразу или быстрее, чем у других. И это не все. Помимо этого, договоренность звучит таким, таким образом, что у нас появляется даже партнерская программа в три уровня на некоторых ICO, там в один уровень, там, на, на других. А это значит, что сейчас у Александра старается сделать так, чтобы э, те люди, которых вы приглашаете в закрытое э, рекламное бизнес-сообщество, получает э, возможность еще и э, вот вы с них будете получать и получаете с них партнерское вознаграждение. Это значит, что, друзья мои, э, мы, мы получаем от ICO-проектов больше, чем это есть в каких-либо других сервисах, даже не подобных, а просто, которые собирают и укладывают людям какие-то ICO-шки непроверенные. Поэтому в данном случае, дорогие друзья, здесь идет индивидуальные договоренности, которые нам намного интересней, И они в таком вот правильном русле. Их меньше не каждый день но они гарантирование, есть определенные элементы защиты и проверки. Помимо этого всего, вот эти вот 4000 человек, которые формируются сейчас в русскоязычном сегменте, вот эти люди смогут, ну, короче, то есть мы сможем проводить рекламу в дальнейшем не только его проектам а любым компаниям и фирмам, которые будут оплачивать для нас достойное вознаграждение финансовое. Это значит, что мы сейчас формируем себе рекламные площадки, которые в дальнейшем будут помогать нам проводить рекламу для тех, кто хотят себя прорекламировать на реальных информационных площадках у реальных людей, без спама какого-то, без накруток и так далее. Потому что есть определенные у нас договоренности. Я вам сейчас это проговорю, поэтому очень рад, что этот видеоролик сейчас могут увидеть многие люди. И это важно, потому что мне, извините, достало, когда пишут всякую фигню, при том, что люди, такое ощущение, что просто где-то вот зарегистрировали сейчас компанию, сразу добавляется в чат и начинают писать непонятно что. Посмотрите видео, блин. Вот такое ощущение, что у людей какой-то взрыв мозга. Просмотрите презентации, просмотрите видео, разберитесь. И тогда уже конкретно задавайте вопросы, когда вы э, не нашли ответа. Ну не просто так сразу. Э, смотрите, дорогие друзья. Э, вот эти вот, э, вот мы, люди, которые э, находят, находимся вот на портале э, Drop the Bomb. Должны после регистрации обязательно зарегистрировать и активировать свои социальные сети. Все социальные сети, которые прописаны в списке. Это «Контакт», это Twitter, это обязательно Facebook, это обязательно подключить нужно «Бота» в Telegram. Это необходимо подключить Google, плюс», то есть вашу почту непосредственно. А вот, и эту социальную сеть, и обязательно зарегистрироваться на Bitcoin Talk. Это пока то, что есть. Параллельно этому нужно обязательно зарегистрироваться в LinkedIn, нужно подключить свой канал и желательно сделать еще и Инстаграм. Это то, что нужно будет в ближайшее время. Это по-любому. Вот когда вы это все подключили, то модераторы могут зайти на ваши странички и увидеть или ваши спонсоры, как они выглядят. И вам могут сделать определенные замечания. Сразу говорю, те люди, у кого на странице идет накрутки, страницы у кого не заполненные, непонятно что там находится, когда люди нифига не работают со своими рекламными материалами, у кого меньше 300 друзей. Это не значит, что у вас должно быть 300 там сразу твитов в, теле, в Твиттере. Нет, как минимум надо просто вот уже это делать. Ну, в других социальных сетях у вас должны быть как минимум 300 человек, чтобы вы как минимум могли участвовать в, в баунти-программах. Если вы этого не имеете, то заказчик тупо не будет платить денег. Все. Если вы сейчас сидите и ждете, когда за вас кто-то это сделает, или кто-то из вас уже участвовал когда-то в каких-то баунти, или участвует сейчас и думает, что вот этот аккаунт заспамлен, и за непонятно что там на нем, он будет принимать участие здесь, в баунте, вы очень сильно ошибаетесь. Вам нужно почистить все, вам нужно все настроить, вам нужно, чтобы эта страница не была конкретно рекламной, это должна быть страница, которой вы занимаетесь, в вы постите интересную информацию, где вы добавляете именно людей реальных. Реальных – это значит, что вы не накруткой занимаетесь. Накрутку мы и так можем все сделать, сделать сейчас по 10 тысяч человек за месяц, по 20 тысяч. Купить блин, можно пойти и 50, и 100 тысяч человек ботов. А зачем они заказчику? Мы знаем, как проверить аккаунты, мы занимаемся этим. Сейчас, потому что мы работаем в этом направлении, как раз с Александром в этом плане мы и познакомились, что мы работали и ввели э, его социальные сети, группы, сайт и так далее. Мы понимаем, что это такое и как это проверить. Поэтому сразу говорю, никаких накруток, если они были, то сейчас э, сделайте аккаунт ваш, как это реального человека. Начинайте, его, начинайте им заниматься. Вот тогда такой аккаунт будет подходить. Потому что здесь не MLM-компания, здесь партнерская компания. Здесь не надо заниматься, извините, засером информационного портала. Вашими аккаунтами, которые будут людей спамить. Это вообще не работает, просто такие аккаунты будут удаляться и блокироваться по API и по MAC-адресу. Не надо такие аккаунты. Почему? Потому что лучше... 4000 человек, которые будут зарегистрированы в проекте, ну как бы на платформе, качественных, чтобы со всего, со всего извините, СНГ и других стран подтягивались люди, рекламные рекламщики подтягивались именно из его проекты разные бизнесмены, бизнесы всякие, просили у нас прорекламироваться, готовы были платить много денег, зная, что мы... Качественно работаем, что у нас реально тысячи человек реальных, которые при, приходят на страницу, потому что есть что почитать. Не умеете Google в помощь, YouTube канал в помощь, занятия наше в помощь, вопросы ваши в помощь. Развивайте каналы, занимайтесь этим, развивайте непосредственно ваши страницы. Вложите в это свою душу и сердце, и тогда вы будете зарабатывать деньги которые позволят вам не ходить с утра на работу вообще. Вы будете ходить в свой, в, со своим компьютером по улице, ну это шучу, конечно, в кафешке можете сидеть, куда-то переехать, но это будут достойные деньги, которые будут полностью обеспечивать вашу семью. Или шуруйте дальше и работайте там, где вы работаете, если вам это нравится. Но вот тогда вам просто нет смысла этом, на этом портале вот здесь вообще находиться. Я не вижу смысла, честно. Я с 2003 года работаю в MLM, я реально понимаю, как, как это все происходит, как это работает. Здесь не MLM, мне это и понравилось, это одна из причин, почему я тоже здесь нахожусь. Я понимаю, что здесь, сделав один раз качественно, собрав качественную, хорошую, правильную профи-команду, пусть люди даже с нуля, у них ничего не было, даже социальных сетей, это не страшно. Подключаем все к порталу, проходим занятия, обучаемся, задаем вопросы, и у вас все постепенно появляется. Это сто Поэтому люди еще задавали вопрос по поводу абонплаты. Что это такое? Тоже объясню один раз. Это, пожалуйста, это лучшее видео, видео. это это занятие. Людям скидывайте, чтобы они не мозги не как выедали. Это глупо. А плата должна была идти с самого начала. Почему? Потому что, еще раз говорю, это не обычный портал, где засрано, извините, огромным количеством ICO-шек и баунти, все, что возможно. Нет, здесь отбираются проекты, которые дадут денег, или уже их сразу оплачивают, и вы зарабатываете. Вот в этом есть разница. Сначала планировалось Александром и командой их, запустить сразу обумплату, чтобы люди оплачивали, чтобы люди могли прийти, заплатить, реферальные свои получить 60% от вложенной суммы там по структуре и все четко. Однако мы попросили, что можно там для нашего проекта, который у нас тоже есть с командой наш личный, можно ли сделать возможность регистрации без оплаты, и как только там деньги будут поступать, люди не готовы там оплатить. Было решено, что да, так и будет, а потом просто для всех людей, которые вот сейчас регистрируются, есть определенные правила. Правило сгласит так, что сначала вы начинаете зарабатывать деньги, и когда вы начинаете зарабатывать там в 4-5 раз больше, чем надо оплатить, вводится обонплата, потому что уже все раскручено, и реально понятно, что вот вы завтра будете и послезавтра, и после послепослезавтра, у вас есть работа, и у вас есть возможность делать оплату. Обонплат. это может быть 20 долларов-50, от 20 до 50 долларов обонплата будет идти в месяц, потом, не сейчас. И поверьте, друзья, когда вот эти вот всего лишь 4000 человек будут работать и будут двигаться, будет всегда работа, и люди будут получать в среднем от 200-250 долларов, это за самые обычные задания. Это то, что реально получать конкретно имея определенные рекламные инструменты. Поэтому я вообще не вижу какой-либо проблемы, если есть закрытое сообщество, и ты платишь обонплату, чтобы здесь находиться, и тебе давали работу. Потому что на перелеты команде Александ... Александра надо деньги потратить? Нужно. Программистам нужно оплатить, чтобы вы это все могли как бы, получать. Сервисы и улучшения постоянно нужно. Администраторам нужна оплата? Нужно. Нужно как платить людям, чтобы делать съемки, анализ, платить организациям всевозможным. Это все нужно делать. Здесь поставлена работа на постоянную работу. Даже если вот, вот ситуация. Баунти не стало вообще. Однако есть команда и портал подготовленных людей, которые качественно проводят рекламу и занимаются своими информационными площадками. И мы всегда зарабатываем в любом случае потом. Рекламируя Кока-Колу. Ну, это я шучу, но вот вариант такой. Помимо этого всего, друзья, необходимо еще понимать одно, что я думаю, что со следующей недели уже стартует ситуация такая, что те люди кто в течение следующей недели не подключит все социальные сети, вот те, кто уже сейчас зарегистрировались, и те люди, сейчас, секунду, смотрите, те люди, которые не подключат свои социальные сети, вообще их ну, просто не подключат, проигнорируют этот запрос, и если у них что-то там не получается, это одно, можно связаться с техподдержкой, можно конкретно переговорить, как бы, и, и мы поможем. Однако те, кто проигнорирует их аккаунт, будет полностью удален из системы. Почему? Потому что есть много людей, которые хотят и будут это делать, и будут стараться подключить как можно быстрее свои соцсети для того, чтобы была качественная работа. Потому что какой смысл человеку находиться на портале, где нужно заниматься баунти, а у него нет инструментов, он не хочет ничего для этого делать. Не будет таких людей в системе, просто они не нужны. А как, а что? Это не MLM, еще раз говорим. Здесь не надо платить какие-то, покупать пакеты или что-то еще. Здесь надо просто зайти, вникнуть. Если не получится, то если не получится подключить ВК, ребят, нужно подключить все. Не получается, связываетесь, мы подсказываем, помогаем, как это сделать. Но просто если это игнорировать, еще вопрос: зачем здесь находиться? Я понимаю, что бывают какие-то разные ситуации. Совсем можно договариваться, все что присутствует, просто если, ну сами подумайте, приходит заказчик, ему нужно получить определенный результат, он его не получает, зачем тогда набирать того, что не даст эффект? Вам нужно топливо для машины, вы приезжаете на заправку, а топлива там нету, ну зачем вам эта заправка или зачем сюда приезжать? Вы приходите к людям и говорите, друзья, вот вас тут столько-то людей, замечательно, вот мне нужно мероприятие провести такое большое. Мне вот кто из вас, вот мне сказали, что здесь все, все играют на музыкальных инструментах, правильно? Мне сказали, что вот шесть, на, на шести музыкальных инструментах вот все вы играете, там даже на девяти, но шесть это вот основные, правильно? Ну да. Вот мне нужно, чтобы сейчас скрипачи вот мне сыграли вот это и вот это. А тут э, половина людей говорит, а вы знаете, а мы на скрипке не играем, мы ее просто не успели купить. Взрыв мозга. Вот, реально говорю, как? Есть правила, есть задачи, их надо выполнить. Все. Не получается? Мы понимаем, придите к нам, задайте вопрос, попросите помощи. Мы поможем. Никто ни от кого не отказывается, всем будет предоставлена помощь. Но это надо сделать. Все социальные сети, которые, э, нас, которые есть на сайте, потому что на сайте есть правила. Их надо выполнить. Выполнили, система вас. Не мы отключаем, система отключается, так и нету. И нет аккаунта. Если под вами есть структура, структура э, поднимется выше к вышестоящему спонсору. Тоже отвечая на вопрос, который мне вчера задавали. Люди говорят, а я не хочу, может быть, потом баунти заниматься или светиться. Это ваше право. Это ваше право. Но вы должны подключить социальные сети, их правильно настроить. И вы можете просто строить структуру потомка. И вы можете не заниматься баунти, оплачивать абонплату и получать деньги по рефералке. Единицы так смогут. Единицы. Но если так будет много людей, то такой вот вариант тоже не подходит. Как минимум минимальные задания которая система будет просить, надо будет выполнить. Это несложно. Как можно решить этот вопрос? Элементарно. Сделайте еще по одному аккаунту в социальных сетях, если вы не хотите задействовать свой родной. Еще по одному аккаунту, такой же, как у вас, реальных людей туда добавлять без накруток, потому что проверим, будет накрутки там, например, там 10-20% там от реального количества людей, вот тогда будет аккаунт, с аккаунтом и с человеком будем прощаться. Поэтому, блин, я понимаю, вы приходите на работу и вам говорят, дорогие друзья, сегодня мы будем с вами заниматься э, рисованием. Нужно, чтобы вы нарисовали картину маслом. Вы, блин, ё-моё, я никогда маслом не рисовал. Или вам приходит и говорит, ребята, надо сегодня э, там заниматься каким то черчением. Вот чертежи будем писать, как делать. Вы, блин, я никогда этим не занимался, это надо учиться. Или приходит, он говорит, надо версткой заниматься. А вы никогда не занимались версткой. Вот. И вам говорит, надо версткой заниматься. А вы, а вы никогда не верстали, потому что версткой реально надо учиться это делать. Поэтому, э, дорогие друзья, я вам настоятельно конкретно рекомендую просто сделать элементарно сейчас друзья секунду так дорогие друзья получается что верстку надо учить это на это надо во-первых мозге определенно иметь и нужно вникать и разбираться в этой, во всей, вообще во всей вот этой вот системе здесь же нужно элементарно подключить бен соцсети научиться с ними работать выделять этому определенное время и выполнять те задания, которые система отдает. И постоянно развивать себя и развивать ваши инструменты, которые вам будут приносить деньги. Если кому-то такой вариант не подходит, оставьте портал, удалите аккаунт и дайте вместо человеку, людям, человекам, да, которые хотят зарабатывать деньги и готовы выполнять те задачи, которые, о которых им говорят. Все. Не все нужны, вот правильно, вот правильно выражение, здесь нужны не вся толпа. Здесь нужна отборные 4000 человек, которые готовы <coughs>, приходить на занятия, которые не будут прикрывать, что у них там что-то не получается. Реально что-то не получается, я понимаю, но вы должны приучить себя приходить на вебинары. Почему? Потому что я вам открою еще один маленький секрет. Некоторые задания, за которые нам платят деньги, и будут платить вам это задание, когда вы должны наполнять вебинарные комнаты, предположим, да, какой-то определенной компании и там проводить определенную коммуникацию. Вот я предположим вот такое задание. Так если вы не приходите даже на свои вебинары, извините, как вы выполните задание, какое-то более глобальное? Да никак вы не выполните. Вы себя не приучили. А это значит, что вы можете систему ломать это значит что система не заработает для всех денег зачем нужны такие люди здесь не нужны они приходите сами приводите своих партнеров приучайте людей к определенной дисциплине если не будет этой дисциплины будут новые правила в компании и александр их ведет поставят на поток и просто люди будут вылетать из системы а те люди которые за этот промежуток времени будут готовы зайти даже за деньги сюда и они зайдут, а вас уже не будет. Тех людей, которые не хочет заниматься подобным, подобными делами. Все Это все просто, элементарно. Есть задача, выполняйте, получаете деньги, и развивая свои возможности, получайте все больше и больше и больше. Получайте тогда 500 долларов, 700, тысячу и более. Проходите курсы, обучайтесь, мы вам помогаем в этом плане, все, все довольны. Это же не сложно. Ну, это просто сделать. Элементарно. Вам не надо даже ходить и продавать какие-то товары или услуги. Не надо этого делать. Сидишь дома, развиваешь свою страницу, обучаешься, пиши, учишься писать копирайтинг. Можешь не делать этого, но хочешь больше получать, развивайся, вникай. Грамотно свою, улучшай. Пиши определенные посты в биткоин толк. Это не сложно. Э, фотографирую по улице Муравьев, выкладывай их в Инстаграм и пиши о них что-нибудь интересное. Пусть люди смотрят и кому-то реально будет интересно. Посещайте какие-то мероприятия по бизнесу, там себя фотографируйте, пишите об этом тоже, какую-то какую -то информацию. Не умеете, задавайте вопросы, поможем. Однако у вас будет э, развиваться ваши страницы, люди будут реально туда заходить и у всех будет возможность заработать. Если вы не готовы к этому, значит, здесь вам просто не место. С уважением, друзья, вот реально, говорю ко всем с уважением, просто реально надоело вот этот вот бред от людей, которые приходят или поспамить, или по поюродничать, или понегативить, при том, что абсолютно не разбирается, чем здесь занимается система. Поэтому, друзья, еще раз говорю, с огромным уважением к вам. Я вам сейчас конкретно сказал, что нужно. Сделайте это и приучите ваших партнеров к тому же самому. Потому что вы должны сделать все, как я делаю. Я один из партнеров, таких же, как вы. Но я постоянно своим партнерам в первой линии прошу, чтобы они приходили. И я буду рад, если моих партнеров... Система почистит, и останутся только те, которые готовы прилагать усилия. Это правда. Почему? Потому что я наберу новых людей и буду набирать до того, пока будет возможность. Но эти люди не будут подводить меня, они будут работать для системы, и работайте, и делайте то же самое, как я говорю вам сейчас. Тогда у нас, у всех, потому что мы все друг от друга зависимы. Чем качественнее работает мой партнер, и чем качественнее работают его партнеры, тем больше получаете вы. Приучите себя к этому, поймите. И давайте вместе двигать эту тему и давайте вместе развиваться. Если у вас есть какие-то знания, если у вас есть какие-то возможности, пожалуйста, предлагайте их, помогайте всей системе. Это не еще раз говорю, вот 500 раз, это не, блин, MLM, это закрытое общество. А значит, чем качественнее работает это вот мы все вместе здесь, тем больше получаете вы и вся толпа. Давайте помогать. Будет еще один вид заработка. Это мы сейчас будем проводить опрос, чтобы понимать, какие навыки есть у каждого из вас. И потом эти навыки мы будем предлагать, предлагать заказчикам. Это значит, что вы сможете получать дополнительные финансовые вознаграждение, выполняя дополнительные задания, вполне возможно, даже отдельно от системы. И вы сможете зарабатывать. Это портал закрытый, рекламный, для заработка. Уважайте это и относитесь к Drop зубом как к семье, как к определенной вот такой вот, вот замечательной команде. Подавайте ее формировать. И тогда будет у вас счастье, как говорится. Так, теперь я вот. Не мог просто не, не, мог просто сделать, не сделать такое вот длительное вступление, потому что я считаю, что, блин, ну, ну надо уже это вот просто проговорить, потому что достали люди, которые не приходят и не смотрят видео. Вы должны приучить себя и людей, зашли в, в на портал, попросили, дайте, пожалуйста, видео, или в ближайшее время будет на сайте раздел «Видео», там вы сможете пошагово просмотреть все занятия и тренинги. Просмотрели. Сделали себе на листочках как бы, записи все возможные. Завели тетрадь, пишите, расписываете, вникаете, задаете вопросы. Ну, учитесь, блин. Сделали все. Заполнили быстренько свои социальные сети, пока время есть. Если надо, пригласили партнеров, пока такая возможность присутствует. И приучайте их, учитесь. Учитесь здесь, вникайте, разбирайтесь, вы профи. И вы должны быть еще больше, вы профи. Приходите на все занятия, поддерживаете систему задаете вопросы. И вы должны приучить других просматривать видео, или как можно вообще задавать вопрос, не изучив. Сегодня мы продолжаем работать по YouTube, как я и говорил. Я не буду быстро, я не буду делать это все медленно. Я буду вот показывать, вы сможете потом остановить эту запись и более детально просмотреть и вникнуть и понять и потренироваться. Потому что мы должны вас обучить, чтобы вы сами ловили рыбу. Вы знаете, это вот выражение, когда лучше научить человека самостоятельно ловить рыбу, чем постоянно ловить ее, эту рыбу за него. Учитесь тоже, вникайте. Маленькое такое отступление. Когда я работал в МЛМ направлениях, Почему были результаты большие, серьезные? В первую очередь, я когда, вот мне многие сейчас пишут и говорят, Юр, вот есть проект, можешь заработать там 75 тысяч долларов за первые полгода, вот смотри мой чек. Я говорю, дело-то не в конкретно заработке, заработать можно и в других направлениях. Если мне не нравится, я работать не буду, если мне продукт не интересен. Я даже рассматривать не буду такие возможности. Вам лично тоже, друзья, я говорю, что э, мне все нравится в Drop the Bomb. Я знаю, что э, от меня многое зависит, потому что я э, рекомендую и посоветую. А это значит, что, друзья, и от вас зависит тоже многое. Помогайте в этом плане. И мне непосредственно здесь, э, как бы, я понимаю, что я должен развиваться. И когда я работал в MLM направлении, когда ко мне приходит мой спонсор, э, мы с ним общаемся, я начинаю его задолбывать вопросами. Каждый день, постоянно, я задаю вопросы, я изучаю материал, задаю вопросы, изучаю материал, задаю вопросы, изучаю материал. И для чего? Чтобы мне не надо было у моего куратора, спонсора, каждый по-разному называет, чтобы мне не надо было задавать ему вопросы. Потому что я должен команду за собой вести, и у меня должны вопросы задавать. А значит мне, что постоянно связываться со спонсором? Нет. Задача стать лучше. Вот поставьте перед собой определенный приоритет стать профи в этом направлении. Значит, просто изучайте. Не будет на халяву денег здесь. Не будет такого. Если раз у вас прокатило, завтра уже есть, этот, эту возможность обрубать и все. Станьте профи. YouTube. В первую очередь нужно зарегистрироваться, в сделать вам почту, потому что все почты подвязаны к все почты Google под, к ним подвязан YouTube, потому что вот смотрите, вы здесь вот видите весь спектр Google и здесь показано, что у вас что является зацикленной системой у Google, у них есть YouTube, у них есть вот непосредственно браузер Chrome. Вот, и так далее. Поэтому вы должны просто понимать, что почта гугловская ваша, к ней подвязывается и YouTube тоже, потому что Google купил YouTube. Следующий слайд. Когда вы подключились непосредственно, у вас появляется вот такая вот картинка, появляются определенные видеоролики, и справа вверху есть кнопочка «Войти», для того, чтобы вы могли как бы войти непосредственно на ваш, на ваш аккаунт. Вот, вот то, что я вот раньше показывал, это было раньше. Вот подобный интерфейс был полтора, наверное, даже два года назад, может даже более. Вот это я слайды просто их смешивал сегодня для вас. А вот сейчас, вчера специально готовил когда занятие, вот сейчас вид выглядит вот так. Кнопочка «Войти», и вы нажимаете на эту кнопочку, и появляется вот, такой вот, появляется вот такая вот менюшка. Что конкретно? Это Смотрите, у меня был свой определенный YouTube-канал. На этом канале я, когда занимался более плотно криптовалютой, именно кранами, у нас был свой мега-кран, мы делали свой определенный сайт для того, чтобы можно было вот много собирать криптовалюты, кто знает, кто не знает. Вот у меня остался старый такой, престарый YouTube-канал. Вот Я его решил использовать для того, чтобы вам показать, что правильно, а что неправильно, подучить. Вот сейчас в менюшке выглядит я стрелочками. Отметил, стрелочка, которая справа находится, показывает вверх. Это стрелочка, куда нужно нажать, чтобы появилась вот эта менюшка. Потом появляется раздел «Мой канал», потом «Творческая студия». Она же также можно назвать «Менеджер видео». И кнопочка "Выйти". Это то, что вы можете здесь изучить. Также можете опуститься вниз, там где настройки. Просто я рекомендую поклацать везде, для того, чтобы вникнуть, вот, где что находится, вот, и просто почитать как минимум. Из того, что сейчас сегодня будем прорабатывать, это кнопочка «Мой канал», это «Творческая студия», это то, что будем с вами изучать. Смотрите, первое, на что мы нажимаем, это «Мой канал». Когда вы нажимаете на «Мой канал», на кнопочку, да, у вас появляется, смотрите, друзья, вот такая вот картинка, вот, вот как вот сейчас она есть. Это обновленный YouTube с обновленным интерфейсом. Однако нам для того, чтобы мы могли все настроить, вот такой интерфейс будет не очень удобен. Поэтому я всегда, когда настройкой занимаюсь, нажимаю на кнопочку Настроить вид страницы обзор. Когда вас автоматически будет перебрасывать на новый дизайн, я вам сразу рекомендую сразу нажимать вот на эту синюю кнопку, для того, чтобы у вас все преобразилось вот в такой вид. Вот посмотрите, когда нажимаешь вот на, такую, на эту кнопочку, вот что. При новом интерфейсе, вот так это выглядит, все, видите даже логотип внизу под шапкой с вашим текстом непосредственно. А вот когда при нажатии, вот это старый интерфейс. На тот момент, я вам еще на прошлом занятии показывал, было удобно, когда в вашем названии вашего непосредственно канала... Было много тегов, много слов, которые являются ключевиками, и это тогда пользовалось таким гиперуспехом, потому что ну, это было правильно на тот момент. Сейчас это неправильно, ни в коем случае нельзя делать такие длиннючие названия, потому что они только будут идти в. только будет хуже. Что нужно делать вам вот в таком, при такой вот ситуации? Вам нужно не переделывать ваш канал, который уже есть. А вам, я рекомендую канал. Хотя если у вас канал связан с криптовалютой, то я, конечно, все-таки можно переименовать, переделать. Но я вам сейчас покажу, как с нуля сделать канал и им пользоваться. Для этого вам нужно нажать, вот, смотрите, стрелочками я показываю на вашу аватарку, и нажать на вот такую вот шестереночку, которая вот есть у вас там появится. Нажимая на нее, вы попадаете в раздел Вот аккаунт. Вот здесь будет показан ваш, показан ваш логотип канала, ваша аватарка, название. И вот здесь есть такая кнопка Показать все каналы или создать новый. Вот вы нажимаете вот на эту кнопку. Потом показаны все каналы, которые под эту почту подвязаны. И вам нужно нажать Создать новый. Нажимая Создать новый вы.. Можете увидеть, что появляется вот такой вот раздел. И здесь показано, что Google+, Plus и ваш канал будут приблизительно с одним и тем же названием, хотя в дальнейшем, захотите, вы можете изменить. Но вот тут надо будет вот создать ваше название. Какое название, вот видите, я немножечко вот решил поэкспериментировать, поприкалываться и увеличиться. Величество биткоина, в скобочках биткоин, потом слэш и все о криптовалюте. Я на прошлом занятии говорил, рекомендую пересмотреть занятие, на что стоит обратить внимание, когда вы создаете свое, непосредственно свое, название своего канала. Однако, нажимая на кнопку «Создать», у меня почему-то не пропускает это название. Почему? А есть очень важный момент, что в данный момент YouTube изменил свои как бы, алгоритмы и, все, что я, когда вы пишете название и вставляете скобочки или какие-то знаки вот подобного плана, они не прокатывают. Вы не сможете а, вот это название провести. Поэтому при а, создании названия можете хотя бы что-нибудь написать, потом вы будете это видоизменять, я покажу как. Но в данном случае у меня подобное название не прошло. Мне пришлось убрать скобочки, убрать э, вертикально э, на, непосредственно линию. И только тогда у меня прошел, э, прошла регистрация моего YouTube канала. Вот видите, не проходит. Следующее. Я решил создать вот такое название обычно Мистер Fantastic. Вот, вот решил вот так сделать, мне захотелось. Вот. И все, вуаля, все четко, все прошло, все замечательно. Вот. Появляется новый канал. Обратно нажимаем на вашу аватарку «Мой канал, творческая студия» или «Настройка вида, настройка вида страницы». Вот то, то что, на что вы можете нажимать. «Мой канал не надо», «Настройка вида страниц» или «Творческая студия» нужно нажать для того, чтобы продолжить дальше настройку. Когда вы, наста... Когда вы нажимаете «Настройка вида страниц», вот на эту вот синюю кнопочку, у вас обратно появляется старый интерфейс, и вот есть определенные места, определенные кнопочки, Которые, о которых вы должны знать. Это кнопочка «Менеджер видео» или «Творческая студия», она там была написана. Есть аватарка ваша вверху. Вот тут есть стрелочка, которая показывает, что вот в углу в правом есть тоже определенная кнопка, и важно просто знать про нее. Есть также шестереночка, которая позволяет тоже настраивать и добавить фотографию непосредственно вашего канала. Это как бы важно как бы сделать. Теперь давайте будем конкретно идти по настройкам. Нажимаете конкретно на вашу аватарку, появляется обратная менюшка, здесь показаны, какие каналы у вас присутствуют, и вы нажимаете на шестереночку, на это стоит обратить внимание. Нажая на шестеренку, появляется обратно аккаунт, и здесь написано... Изменить в Google, то есть для того, чтобы изменить и улучшить вашего названия, нужно нажать вот на эту кнопку и вас перекинет непосредственно в Google ⁇ И вот здесь вы добавляете вашу фотографию, вот, нажимая на эту кнопку. А вот я добавил вот такое вот название профигрупп. Это наша такая можно сказать, лого, которое мы себе раньше продумывали для работы. Я добавил, вот оно вот так потом выглядит, потом нажимаю на кнопочку с карандашиком для того, чтобы изменить название. Нажимаю на «Изменить название» и вот я решил назвать вот так. «Мистер Фантастик», а теперь смотрите маленькую хитрость. Домик. Вы жмете вот такую вот штучку, добавляете ее, и вот после нее, как хэштегом, вы можете добавить новое название. Вот это прокатывает. Вот его вы можете использовать для создания ваших названий. И вот смотрите, как происходит. Мистер Фантастик, все о криптовалюте и так далее. Вот так это все у нас, друзья, изменилось. Для этого нужно нажать вверху на обновление странички. Вот, и у вас название будет выглядеть вот подобным образом. Потом мы с вами нажимаем обратно на аватарку, нажимаем «Творческая студия». Нас перебрасывая, друзья, в, в творческую студию. Вот сюда видеороликов у вас пока здесь нет. На что стоит обратить внимание? В правом верхнем углу вы можете увидеть э, такую вот камеру на нее. Если вы на нее нажмете, вы сможете загружать новые видеоролики. Более детально, как загружать и что на что стоит обратить внимание, это будет уже в следующем видео. А вот в следующем занятии. Но на что вам стоит обратить внимание, это внизу вы видите стрелочку, я показываю на, на такую вот на кнопочку канал. Вот туда вы должны нажать для того, чтобы настроить все перед загрузкой видеороликов. Нажимаем на канал, появляется определенный раздел. Посмотрите на него. Здесь можно включить монетизацию, раз, пока вам это не нужно. Однако в дальнейшем будет нужно. Следующее. Что что очень важно сделать, это вот смотрите более длинное видео. Вам нужно включить эту функцию. Для этого вы должны подвязать ваш номер мобильного телефона и получить смс. Почему это важно? Потому что если у вас не будет включен этот раздел, то видеоролики длиннее 15 минут вы добавить на канал вообще не сможете. И на это стоит обратить внимание. Обязательно сделать это необходимо. Далее. Кнопочка загрузка видео. Вот смотрите, друзья. Там вот вы можете посмотреть. Есть сразу после... В левой стороне, сразу после статуса функции, кнопочка загрузка видео. Обязательно туда нажимаете, это очень важно. <coughs> Нажимая туда, вы можете увидеть вот такой вот раздел. Что это такое? Здесь вы должны настроить э, в, то, что будет появляться, когда вы э, только вот э, непосредственно загружаете ваш э, видеоролик. Вот вы делаете загрузку вашего видеоролика, и у вас, чтобы не, постоянно не заполнять описание, не писать постоянно одни и те же теги основные, вы делаете предварительную настройку, и это важно. Обязательно нужно настроить конфиденциальность, чтобы доступ был только по ссылке, это раз. Следующая категория. Вот тут выберите категорию, о чем будет ваш канал, это важно описание в описании вы пишете базовую информацию как с вами связаться по ваши непосредственно контактные данные ваши ссылки на вашу там, рефералку пишите там все, все все что захотите туда оформляете пока вот вы туда добавляете определенную информацию немножко о себе или о, о том что будет на вашем канале вот в описании вы добавляете информацию красиво это делаете потом теги вы открываете вордовский документ и туда прописываете теги, которые подходят под, под то, чем вы занимаетесь. Там биткоин или, например, ваше имя, фамилия. Что вы будете продвигать, вы туда вписываете определенными тегами. Когда вы это сделали в гордовском документе, туда вписываете порядка максимально около 40 слов, но не длинных или сочетания. И вот это вот вы копируете, добавляете в теги и нажимаете на кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Таким образом, каждый видеоролик, который вы, добав, который вы будете заливать на канал, автоматически будет уже с описанием и уже с тегами. Настройку вот эту сделать нужно обязательно. Потому что бывает, вы заливаете сразу 3-4 видеоролика, если в каждый вписывать, и это можно с ума сойти. Можно добавить потом, после того, как вы видеоролик добавляете, я тоже на следующем занятии расскажу. Добавляйте видеоролик, когда уже все описание теги есть, вы добавляете под видеоролик описание дополнительное. Добавляйте дополнительные теги, но базовые должны быть. Что писать в названии? Ничего. Этот раздел должен быть пустой. Далее. Кнопочка «Фирменный стиль». Сюда вы можете сделать свой логотипчик, и на каждом видеоролике будет появляться ваш непосредственно логотип. Там есть формат, в каком размере. Зайдите, посмотрите. Далее, кнопочка «Дополнительная». Это важный раздел, обязательно сюда нажимаете. Здесь вы должны выбрать вашу страну, раз. Здесь вы должны добавить ключевые слова вашего канала. Это значит, вы должны теги собрать по вашему каналу. Не ко всем, не которые относятся ко всем видеороликам, а здесь более как бы в глобальном таком плане нужно будет подумать. Не знаете как, на следующем занятии постараюсь немножечко более детально об этом рассказать. Но пока вы можете вставить туда те же теги, которые вы собрали для видеоролика. И немножечко просмотрите, на какие, какие кнопочки можно еще на, на, нажать. А вот здесь, например, разрешать показ рекламы на ваших видеороликах или внизу там, или вы можете убрать эту галочку и показа рекламы не будет. Вот, это как минимум то, на что стоит обратить внимание. Следующее, что мы делаем, вот смотрите, я здесь показал, куда необходимо будет следующее нажать, э, вверху, э, и у вас появляется вот такая вот э, менюшка, и вы нажимаете на «Мой канал», кнопочка «Мой канал», нажали на кнопочку «Мой канал», появляется обратный интерфейс центральный вашего YouTube-канала, и вот эти кнопочки, на которые, которые мы будем сейчас настраивать. Первое, нажимаем э, правая верхняя кнопка, вот она вот так выглядит, и на, нажимаем на кнопочку «Изменить оформление канала». Нажимаем. Здесь вам необходимо будет там в вашу шапочку на канал внедрить. Да? Как это сделать? Я рекомендую вам просто заказать шапку под вас, чтобы ее сделали профессионалы, и у вас будет нормальная, качественная, правильная шапочка. Вы шапочку залили, как бы картинка сразу меняется, уже намного приятнее. Следующее. Нажимаем на следующую кнопку. Когда вы делаете обновление, у вас обратно выкидывает вас на новый интерфейс, обратно нажимаете на настрой, кнопочку «Настройка вида страницы», но при этом вы должны нажать на кнопку «Смотрите, так, я не забыл это сказать, слайд, не успел сделать». Видите, здесь есть «Изменить оформление канала». Потом вы нажимаете «Следующий», когда, когда вы сделали интерфейс непосредственно ваш, загрузили шапочку, потом нажимаете обратно на эту, на эту кнопку, но уже теперь на «Изменить ссылки». Нажимаете, когда вы нажмете на «Изменить ссылки», вас обратно перекинет вот, вот на такой вот внешний вид. Нажимаете кнопочку «Настройка виды страниц» и заметьте, внизу у вас должно быть раздел «О канале». Вы нажали на другой внешний вид и у вас появляется вот, такой вот такая вот страничка. На что здесь надо обратить внимание? Первое, нужно сделать описание вашего канала. Раз, Нужно внести вашу электронную почту, если люди хоть захотят с вами связаться, как минимум электронная почта ваша будет. И следующее добавить ваши социальные ссылки. Вот здесь внизу самая нижняя кнопочка Добавить, вы будете что делать? Вы будете прописывать социальную сеть и ссылку на нее. В социальную сеть и ссылку на нее. Когда вы это сделаете, на центральной странице вашего канала, канала вверху будут все будут активные кнопочки, нажав на которые. Люди попадут сразу на вашу страничку, смогут с вами связаться, это важно. А что стоит? Это нужно настроить. Любая вот эта настройка помогает ранжировать ваш канал, то есть ваш канал будет потом при правильном заполнении и увеличении количества видеороликов будет расти в топе, и вам это важно, чтобы новые люди приходили. Потом вы обратно переходите на центральную страницу канала, забыл, блин, и как бы здесь вам необходимо будет нажать вот на такой вот колесико. Нажимая на него, вы будете делать завершение. Тут есть определенные, друзья, как вы видите, возможности включить что-то или отключить. То, на что вам стоит сейчас обратить внимание, это вот там, где я показал стрелочка, настроить вид страницы, обзор. Важно, чтобы все было вот синеньким. Почему? Вот здесь. По той причине, что вот этот вот обзор непосредственно позволяет сделать так, чтобы на вашем канале появилось заставочное видео. Вот э, в дальнейшем вам это будет очень важно, чтобы когда человек заходит на ваш э, канал, он сразу появлялся ваш э, ваш вот, э, видео, которое вы туда добавите, и можно было там как заставка какая-то определенная, вот, э, сделать какой-то рекламный видеоролик, и это будет тоже привлекать новых подписчиков. Так, и следующее, что у нас есть, э, это вот раздел, там вверху вы видите есть... Камера, нажимая на нее, вы сможете видеоролики добавлять. Все, друзья, по факту это вот первоначальная настройка для того, чтобы вот настроить и как-то все вот, вот так вот сделать. Просто настроить ваш канал, вот этого этих данных вам достаточно. На следующем видео, на следующем занятии мы с вами поговорим уже, когда вы это все настроили, что делать дальше. Потому что эфира сегодня много занял, я думаю, что он в любом случае был важен. Сейчас я прошу добавиться непосредственно нашего наше руководство Александра Коржанова, он уже скажет информацию, новости и так далее. На сегодня от меня, друзья, все. Я был рад с вами пообщаться. Спасибо вам большое за ваше внимание. Спасибо за то, что пришли. И еще раз говорю, здесь должны быть люди, которые хотят развиваться, развивать и зарабатывать много денег. И я уверен, что у нас у всех...